Мы рады представить наш новый продукт – линейку интерьерных светильников со встроенной системой «Умный дом». Система «Мини-Мир Home позволяет управлять светильниками из любой точки планеты. Достаточно иметь смартфон и подключение к интернету. Работа с голосовым помощником – одна из главных возможностей, которая делает вашу жизнь комфортнее. Алиса, включи свет в спальне. Включаю. Алиса, сделай свет в гостиной ярче. Окей. При помощи приложения Minimir Home можно отслеживать состояние светильника, устанавливать расписание автоматического включения и выключения, управлять семейным доступом, назначая правила на устройство между членами семьи. Мы постоянно расширяем линейку светильников и дополнительных устройств с системой «Умный дом». Узнать подробнее о системе и ознакомиться с полным перечнем устройств можно на нашем сайте.